О, привет я мешков сегодня третий урок Я косвенно коснусь цветокоррекции работы со звуком и бонусом покажу как убирать зеленый фон и кстати скоро вас ждут новые плюшки когда я закончу с этими уроками я опять начну выпускать классные подарочки для вас я недавно надыбал такие вещички я говорю, пацаны, это нормальная пушка. Скажите мне, над чем мне нужно поработать. Я, может, со стороны не вижу свой, э, свой контент. Я хочу развиваться, я хочу помогать вам. Вы помогаете мне. Просто напишите, что не так. Или напишите, что вам понравилось. Поэтому, блин, поехали! Итак, я сделал такую грязную цветокоррекцию, чтобы вы заметили просто, что это возможно. Это можно делать. Я быстренько накинул. Вот было до, вот после. Ну и так далее, понятно. Расскажу, как я это сделал. Просто, может вам интересно. Я скопировал первую дорожку таким образом. Ой. Потом наложил цвет. Покажу сейчас как. И наложил кроп, который я вам уже показывал. Слева на 50%. Получается, он делится ровно пополам. Смотрите. Так, удалим и перейдем в Lumetri Color. Вы можете создать рабочую область, как я это сделал, 4 вм Здесь я работаю с цветом. Вы видите, то, что появилась Lumetri Scopes, такая неизвестная штука, и Lumetri Color. Я перейду в то же рабочее пространство и сделаю... Поступлю следующим образом. В Windows я найду Lumetri Color, открою и присоединю к эффектам. И найду Lumetri Scopes. Возможно, когда вы открываете Lumetri Scopes, у вас отображение HDR. И открыты вот такие вот рамочки. Я вам рекомендую для начала просто остановиться на таком, убрать все галочки и оставить вейформ люма. И поставить 8 бит. Что такое Lumetrisco? Лю Сотка это белые, 0 это черные. Сейчас у меня пересвет. У меня белые участки попадают на сотку. Вы видите вот их. С ними, конечно, будет трудно справиться, но попытаемся. С темными все нормально. Так. Basic корректор, Vlumetry Color это основная коррекция. Креатив это какие-то луты. Вот я набросил просто лут вот такой. Выбрал здесь стрелочкой, вы мотаете, нажимаете на него, применяется. Видите, выделен этот элемент. Ctrl Z отменяю. Curves кривые. Color White Match это. Посмотрите, где-нибудь HSL это Hue Saturation. Что-то там лайт, лайт ресфоя. Тоже. И виньетка. Что вам нужно для начала? Вряд ли вы сразу все запомните. Вам нужна вкладка первый Basic корректор и э, покрутите здесь теплые. Холодные, зеленый, маджентовый, экспозиция, контраст, хайлайты, шадос. В общем, вы ставите в LumetriScopes Waveform Type люма Для начала поработайте с черным и белым. RGB выглядит так, у вас будет выглядеть не так. Просто выровнять по черным и белым. Вот. Мы видим, что у нас белые на сотке Их надо немножко крутануть ниже. Вот мы видим белые. И опускаем. Темные. Ставим на нуле. Тени немножко поднимем вот эта галочка убирает до после увидите что было до что после покрутить самое главное чтобы в основном цвета были в центре от 70 80 до не ну от десятки до 90 так сказать не превышали 100 и 0 если мы black уберем в сотку вы увидите будет какая-то фигня если в минус 100 вон видите полоска прижалась к нулю и это неудовлетворительно вернем к нулю и можно крутануть я где-то сдаст 120 130 кручу Saturation, то есть насыщенность 120. Ой. 120. 130. Было, стало, было, стало. Ну и так постепенно. Так, у нас тут переход. Мы ставим его сюда. Как вставить маленький вам лайф, лайфхак, как копировать значения и эффекты с одного в другой. Мы выделяем элемент Ctrl-C, выделяем другой Ctrl-Alt-V английская. И мы, мы выбираем, что мы хотим передать. Э, скорость, opacity, Motion, Motion это Scale, Rotation, Position. Например, мы сейчас я быстренько коснусь э, скейла, короче, моушена. Вот, допустим, я скейл увеличил. Смотрим здесь. В общем, Ctrl-C, Ctrl-V, Motion в галочку ставим. И видим то что все передалось так давайте в этом шоте перейдем дальше выберем лут вот этот какой-то зеленца такая была прикольная вот применили. что дальше мы можем Примен... Выбирать насыщенность вот этого наложения. Ну, в основном я ставлю на полтинник, вот так типа, чтобы легкий эффект какой-то пленки подобрать. фотошопе здесь есть кривые мы можем выбирать какой-то оттенок допустим у теней shadows то есть темные станут, например, зеленцой или, например, синевцой. Синиф, Чтобы отменить действие, дважды нажимаем на левую кнопку мыши. Отменилось. Белые мы превращаем в цвета. Пожалуйста. А это не помню. Посмотрим вместе. Это средний тона. Допустим, все сделаем красным. Давайте. Что получится? Получится вау эффект. Ха. Здесь мы можем убрать какой-то цвет например взял возьмем пипетку с плюсиком кладь с ним на красный в общем мы выбрали красный оттенок и можем этот оттенок собирать у него контрастность, насыщенность, в общем, детали. Так, что там дальше? И нет, все понятнее. В общем, я могу рассказывать вам какие-то правила монтажа основы цветокоррекции но есть другие хорошие видео более знающие ребята расскажут вам про цвет я с цветом еще пока работаю и займемся звуком у нас есть несколько вариантов работы со звуком если мы откроем дорожку вы помните этот ползунок, мы можем сделать тише, так, вручную, вы видите. Минус 25, убрали совсем, когда бесконечность, не слышим. Ставим в ноль, примерно. Мы можем выделить дорожку, нажать кнопку J, английскую, J. Г. и здесь поставить минус 10 минус 10 минус 10 того минус 30 мы открываем смотрим вот минус 30 сереньким написано чтобы вернуть в ноль просто 30 Можем применять аудиоэффекты. Самые основные я сейчас вам покажу. Вы можете пользоваться ими, как покажу сейчас. Например, э -э, The Noise. Он убирает э -э, шумы. Слышите, да? Когда я монтирую свой выпуск, я слышу такой: у меня слабенький микрофон, поэтому от этого нужно избавляться. С помощью этого денойза. Обычно я обрабатываю звук следующим образом. Я открываю Windows, Essential Sound, прикрепляю его сюда, ой, извиняюсь, Audio Track Mixer, это намного удобнее, чем работать, представьте, вот я сейчас покажу вам проект, немножко открою кулисы, монтаж второго урока, Вот как. вот как выглядит мой второй обучающий ролик. Позже я расскажу вам, я буду записывать монтаж какого-то урока или своего маленького проекта, какую-то работу. И я запишу об этом урок. Вы будете наблюдать, как я монтирую. Так, мои так сказать, секретики. Вот видите, куча аудиодорожек. И с ними как-то надо работать. А вот так по одному м -м, очень неудобно. Поэтому я открываю аудиотрек миксер. Смотрите. А1. На ней находится моя песня. да, мы увеличим окно аудио 1 вот он как применить эффект какой-либо мы выбираем эту дорожку и применяем эффекты я сейчас покажу какие эффекты я применял в своем проекте На первую дорожку вот обработка звука. Я сделаю соло. Я просто делюсь э, ссылками. Вам не нужно что-то где-то регистрироваться. но вы должны быть зарегистрированы на Google аккаунт. Само собой вы уже там зареганы. Вы просто переходите по ссылке и я... звучать с эффектами сейчас послушаем я делюсь с вами тем что я искал и без них убираем вот так вот на протяжении двух лет вы в два клика можете найти ну, можете это скачать uh, вот такие подобные переходы ну вы можете услышать шумы неприятные звуки здесь я и... поднял до 6 звук здесь В общем, динамик процессинг. Мы ставим галочку Splint Curves и ставим здесь D на 5 где-то. Находится он. Вот мы открываем здесь эффекты. Амплитуд компрессион, динамик процессинг. Параметрик, параметрик эквалайзер. Фильтр and эквалайзер, параметрик эквалайзер. Что он делает? Мы убираем такие неприятные звуки, ши, чи, динои, убирает шум. Я поставил здесь на 10 и громкости на 6 их использовал для украшения это конечно хорошо но давайте это конечно хорошо но закрываем также мы можем работать со звуком таким образом мы можем ставить эти keyfreймы как вы помните и делать вот такие манипуляции создавать тоже ваша креативность ваша задумка все легко и просто следующий э, вариант обработки звука это мы открываем windows essential sound и выбираем нашу дорожку и говорим в программе у нас музыка Мы можем выбрать какие-то пресеты. Послушаем. Он сам настроит вам какие-то, даст варианты обработки музыки. Или вручную. Тоже покрутите. Классные функции есть. Есть классная функция дакинг. Это когда у нас есть. слова а вот словам на первой дорожке мы зададим диалог и generate keyframes это работает так если у нас есть да, какая-то дорожка со словами если эта дорожка будет звучать, говорить, то музыка на второй дорожке будет прекращать или немножко затухать. Сейчас посмотрим, как она сработала. Нет? Вот, вот так. Мы ставим вот этот значок, и там, где мы говорим, Переходы. У нас громкость тише. Я просто набрасываю. Ряд. Два шота. удаляю ненужное. Но это обработка машины, поэтому, если вам нужно быстро что-то сделать, это пригодится. Но в основном человек же чувствует, понимает, что сделано рукой, а что сделано машиной. Это поэтому такое себя наслаждение и что у нас осталось мы обработали звук мы примерно разбираемся что как по звуку значит теперь мы накладываем зеленый фон в режиме онлайн я напишу uh, green green screen выберу какой-то коротенький элемент на Ютубе. как вы помните не забывайте лучше выбирайте фильтр за эту неделю что-то надо свеженькое вбрать у людей например смотреть мои обучающие ролики и значит мы скачали что-то с помощью приложения ClipGrab. это не реклама вот пожалуйста она пишется вот так либо грабу зелененькая например InstaOverlay, overlay если вы хотите сделать крутую застав крутое оповещение что у вас есть инстаграм и вы модный вы набрасываете на дорожку давайте так а ну, звук есть нет тут без звука мы набрасываем сверху масштабируем как нам надо масштабируем как нам надо позиционируем как нам надо и пишем слово в эффектах кей вот в видеоэффектах есть папка king их много рекомендую использовать ультра кей потому что он сейчас покажу мы применили эффект выбираем пипетку там где кей color и тыкаем по зеленому фоне все видите все очень просто Нету никаких, ну может немножко есть зеленца какая-то по краям, но ее не видно. Посмотрим, что получилось. О, класс. Что если мы применим... Другой, который вы, возможно, в каких-то видеоуроках видели. Color Key. Это, блин, геморная штука. Тоже вот мы накинули. Выбираем пипетку. Нажимаем по этому зеленому фону. И тут уже надо крутить крутилку. Которая может вам обрезать файл вот так может в принципе добавить красоты. Посмотрите. Как импровизация работает, да? Мы вот так выкрутили какую-то дичь и сделали такой бомж бомж-вариант. Который, блин, знаете, когда ты хороший художник, ты можешь какашку продать за миллиард. Вряд ли, вряд ли, конечно. Короче, вы поняли. Выбираете ультраки пипетку. Клацнули. Все. Если у вас есть какая-то зеленца по краям, выбираете здесь в настройках релаксит Агрессив, Кастом. Можно улучшить дефолт. Он по дефолту хорошо работает. Всем мир. Пока.